Добрый день, я рада вас приветствовать. Рубрики Среда в гармонии. И тема этого прямого эфира э, я назвала или почему у соседа трава зелене. Э, меня, кстати, на эту тему вдохновила, поделись личной историей истории, из личной жизни. Э, у меня есть дача. Вот, и за воротами на даче э, сделана небольшая клуба в виде газончика. Так вот, когда на этой клумбе газончики я убираю, я все время удивляюсь, почему люди, идя мимо и видя этот газочек, бросают туда бумажки, мусор, могут бросить вам ну, прям под ворота бутылки и так далее. Да? И вот именно из этого, вот, размышляя по, по этому поводу, вот родилась такая тема, почему у соседа трава зеленее. И правда. Что такое зависть? Откуда она берется? И как вообще перестать завидовать? Вот. Ну, хочу сказать честно, что тема это не простая. Почему? Потому что вообще чувство зависти у нас считается, что это плохое чувство, да? Что это, ну, завидовать нехорошо. Зависть также у нас считается как один из грехов. Вот, поэтому на самом деле очень редко, кто сам себе признается в том, что он завидует. Да? И тогда зависть приобретает абсолютно разные формы, вот, скажем так, скрывается под разными эмоциями негативные. Но э, и зависть вообще бывает разных видов. Да? Бывает так, что завидуем мы, бывает так, что завидуют нам. Вот. А еще, как мы все знаем, зависть бывает черная, зависть бывает белая. Вот, и я бы сказала, еще бывает иссушающая зависть, которая иссушает человека, как пустыня да, изнутри, бывает засасывающая, как болото, бывает зависть, которая сжигает изнутри, как огонь. Вот. Но еще я сегодня хочу с вами поделиться своими размышлениями о том, что вообще еще зависть бывает мотивирующий и конструктивный. Да? Вот. И на самом деле, я считаю, что если человек ну, уже признает свою зависть, да, он признает то, что он завидует, это уже полдела. Вот. Потому что, как я уже сказала, чувство зависти он, является, скажем так, собственным запретом. Вот. И э, мы все считаем, что завидовать это плохо. И тогда, вот, вот, да, про виды зависти, какие она приобретает, когда мы ее не осознаем, не признаем что мы, например, завидуем, да, то тогда она проявляет завидие, может проявляться в виде гордыни, в виде раздражения, в виде злости, там, например, на других людей. А может даже проявляться в виде претензий, скажем так, о несправедливости этого мира, там, да, и так далее. То есть она приобретает абсолютно разные формы, и человек даже не подозревает, что на самом деле он просто завидит. Да? И как мы все знаем, ну откуда берется зависть? Зависть берется из детства, конечно же. Да? Вот мы все психологи, все проблемы туда направляем корнями в детство. Но это правда, потому что зависть формируется, это как качество человека, как привычка. Да? И она появляется у человека, когда его родители воспитывают и растят, и постоянно сравнивают с другими детьми. Да? Ну как мамочки собираются? Вот я как мамочка знаю. Да? Мамочки собираются на площадке. Они друг с другом, а твой уже пошел, да, мой пошел. Ой, а мой уже два первых слова сказал. А мой не говорит, ой-ой-ой, как же так, ее ребенок говорит и пошел, а мой еще нет. Да? То есть мы с самого рождения привыкаем своих детей сравнивать, да, сравнивать с другими. вот И когда они подрастают, э, мы что там часто родители детям говорят. Вот. Светочка, какая молодец, хорошие оценки принесла, а ты что в себе думаешь, да? Или он, Коленька, какой молодец, там, папе, маме помогает, и то, что ты, да? Вот эти вот фразы, казалось бы, такие, ну, ничего не значащие, да, будем так говорить, они очень сильно влияют на формирование детского характера. И когда родители постоянно сравнивают детей ну, с другими, то есть не просто оценивают, как в школе, да, садись два, садись 3, садись 5 и так далее. Это оценивание. Вот, когда не просто оценивают, но еще и сравнивать с другими. И, как правило, в плохую э, сторону. Да, не по-хорошему сравнивают. Да? А хотят показать, что кто-то лучше, а ты вот хуже. И тогда ребенок вырастает, он привыкает уже внутренне сам себя сравнивать с другими. Да? И от этого очень ну, непросто, скажем так, избавиться. Вот, э, Потому что это уже является привычным способом поведения. Но на самом деле, я считаю, что э, перестать сравнивать себя можно, осознав вот какую вещь. На самом деле, все мы очень разные. Да? И на самом деле, мы можем сравнивать только, ну, скажем так, вот две вещи, которые вот в равных условиях. Да? Для двух людей, которые абсолютно в равных условиях. Но на самом деле мы все воспитывались в разных условиях. У нас у всех разная стартовая, будем говорить, база. Да? То есть у нас у всех разные абсолютно возможности с самого рождения. Поэтому мы все, на самом деле, очень индивидуальны. Да? У каждого из нас свой набор генов да, неповторимый, свой набор природных предрасположенности и так далее. Поэтому мы все... Абсолютно разная, мы не можем себя при, по большому счету сравнивать с друг, ну, вот, другими, да, и вот э, если все-таки э, э, не получается с помощью этого осознания э, своей уникальности избавиться от зависти, то я, э, честно говоря, рекомендую приводить ее в соперничество, да, в такую спортивную зависть. На самом деле, э, мы все мы знаем, что если спортсмены тренируются рядом с другими успешными да, ведущими спортсменами они как бы тянутся друг с другом соперничаются с другом и им это помогает добиваться лучших результатов да? и их это мотивирует да? поэтому я предлагаю вам вот этот автоматический способ сравнения себя с другими вот, вместо зависти вот, выходить на на соперничество, да, будем говорить так, переводить свою зависть в белую и конструктивную. Вот. И, скажем так, это, тогда это будет мотивировать и подстегивать и добиваться большего. Вот. ну, например, если вы завидуете какому-то человеку, ну, например, да, вот я слышу э, такие комментарии по поводу видео прямых эфиров, которые я снимаю, ну, вот, фу, как она может, да, снимать с плохим звуком, с плохим изображением камеры и так далее, да? это о чем говорит? То есть гораздо проще кого-то критиковать и осуждать, да, но э, я считаю, что это имеет право делать то, то уже э, чего-то добился что-то что сделал лучше. Да? Сделай лучше, тогда ты можешь кого-то критиковать. Вот. Это, это все туда же. Но если я в своей жизни не сделала ничего, да? при этом я критикую и осуждаю других, да? то это, конечно же, проявление зависти. Как у нас ну, в обществе, того, поехала на хорошей машине, ага, насосала да? вот, там, и так далее. Как она там может, такая наглая, вот у нее, она ничего в жизни не сделала, но у нее все есть, да, вот это тоже проявление, будем говорить, такой зависти. Так вот, если вы кому-то завидуете, там лучшие подруги или там коллеги или еще кому-то, какой выход из этого? Выход, во-первых, это признаться самой, быть смелой, да, и честной по отношению или смелым честным по отношению к себе, признаться в этом. И следующий шаг все-таки, это прислушаться к себе и признать э -э, вот это вот раздражение и определить, какому именно качеству вы у этого человека завидуете. Да? Какое у этого человека есть качество или черта, или навык, то, чего нет у вас. Да? Что, э -э, вот Чему именно вы завидуете, что этот человек делает такого, э -э, что в его жизни есть такое, чего нет у вас. И тогда вы сможете поставить себе это за цель. Я тоже так хочу. Да? Я тоже хочу быть сменой. Или я тоже хочу быть успешным. Да? Я хочу сделать карьеру. Или я хочу там, еще чего-то. Вот. И тогда это будет вашей точкой роста. Вот это признание да, вот этой разницы, дефицита, чего у вас нет, вот, поможет понять вам собственную потребность, что я тоже так хочу. И тогда это может стать для вас и целью, и мотивацией да, для достижения большего. И вот это и будет как раз конструктивная, так называемая белая, спортивная, как я ее называю, запись, да, которая стимулирует добиваться большего. И да, если мы э, хотим иметь качество, то, которое есть у другого человека, да, у нас его нет, Конечно же, мы вначале начинаем, что мы начинаем делать? Мы начинаем копировать, мы копируем, да? Вот. А затем уже, научившись, да, скопировавшись, мы можем приносить какие-то свои индивидуальные особенности туда, да? И так мы развиваемся, становимся отдельными, отличными от других личностей, уникальными личностями. Поэтому я вам желаю в завершении этого видео завидуйте себе на здоровье. Если зависть для вас является... Вы умеете ее переводить в конструктивную, вы умеете, она вас мотивирует на здоровье. Пусть у вас будет трава зеленее, пусть у вас будет машина лучше, пусть, там, я не знаю, будет у вас карьера успешнее. Это же ну, прекрасно, это значит, что качество вашей жизни будет лучше, а значит, и вы будете более счастливы. Я это верю. Спасибо за внимание, если вы досмотрели это видео до конца. И у меня маленькое, только не объявление. Наша студия Гармония в этом сезоне завершает рубрику "Прямых эфиров". И поскольку лето, прекрасная погода, мы приглашаем вас на природу. Летом будет у нас серия офлайн встреч на улице, на природе в разных районах Киева. Я вас приглашаю следить за нашими анонсами. До новых встреч, до свидания.